Объясню, почему я употребила слово паразит Недавно прочитала ремарка Очередную книгу «Тени в районе". Вот там было как раз про иммиграцию в Америку И про то, как человек себя чувствует Когда он эмигрант Когда он живет в благополучной, богатой стране Чувствует ли он себя паразитом А к нашей теме это наиболее подходит Потому что мы говорим о субсидиях Которые дает американское государство Для людей, проживающих на его территории Сразу хочу сказать мне к этому видео сподвиг мой подписчик, мы с ним все время спорим, мне кажется, в комментариях. Но, честно говоря, он дает очень много тем для размышления. А Вам опять привет, по-моему, второй раз уже передаю в своих блогах, вам привет. Ну так вот, давайте поговорим о welfare или, скажем так, о социальной помощи от американского государства своим гражданам. Я об этой помощи расскажу сам в конце ролика, поэтому, если вам интересно, обязательно посмотрите ролик до конца. А сначала мы поговорим с вами о людях, которые все время осуждают людей, которые получают эту помощь. Ну, давайте скажем сразу. Для меня это звучит примерно из той же оперы, что если человек севера вдруг решил переехать в мой родной город Краснодар и получает северную пенсию в возрасте там, 40 лет, ты ему говоришь, ты ж откажись, ты чет, от государ, ты что, откажись? Вот иди работай, будешь деньги получать, будет у тебя все хорошо. Для меня это звучит именно так. Потому что в Америке очень четко. Если у тебя если у тебя маленький доход который подходит под получение всех этих программ Ты их будешь получать Если у тебя средний или большой доход И не подходит, то ты их получать не будешь Вот и все И когда льется такой поток осуждения людей Которые получают эту помощь Для меня это просто смешно Я это слышу с всяких площадок нет, со всяких каналов Ютуба, когда там, особенно мальчики, которые сюда переехали по туристическим визам, рассказывают, как это плохо, как это нехорошо, в Америку надо переезжать только, чтобы делать бизнес. Или это такие иммигранты, которые переехали сюда давно и уже хорошо понимают, как устроено жить в Америке. И вот они тоже начинают рассуждать на тему, как это плохо, как это нехорошо, деньги надо зарабатывать, а не сидеть на шее государства. Ну, во-первых, я вам сразу хочу сказать, ребята, Сколько бы вы в Америке не зарабатывали Вы все равно будете платить налоги Поэтому даже если вы зарабатываете в Америке Тысячу долларов в месяц Вы все равно 20-25% Нет, сколько? Ну где-то 20% вы налогов Заплатите со своей зарплаты Поэтому если вы работаете Вы налоги платите все равно Во-вторых я вот заметила, насколько у нас такое наше русскоязычное общество любит поосуждать. Я помню, когда я сюда переехала, и у нас были маленькие доходы с мужем, и а было очень сложно на самом деле, когда я как-то пожаловалась в своей рабочей среде, что «Ой, так все дорого, так все дорого», мои американцы мне сказали «Дура» иди вот, вот пойди, вот сделай это, это, это, ты можешь получать там фудстемпы при таком доходе, пойди подай на субсидированный садик, пойди сделай то-то, то-то и то-то. Казалось бы, да, вот кто как не одни люди, которые платят налоги в этой стране, должны рассуждать, а, приехала, села на нашу шею, на наши налоги, хочет своих детей кормить, сволочь такая, нет, у них было отношение совершенно другое. И вот этого нам не хватает, вот, вот этой вот гуманности, наверное, и этого какого-то такого участия в жизни человека, у которого проблемы не хватает в нашем русскоязычном обществе, как и в русскоязычном комьюнити, живущем на территории США. Ну а теперь давайте поговорим о такой этической проблеме. Тут есть два вопроса, которые... Ну, стоит задать. И первое, об этом говорят очень многие политологи в Америке, они говорят о том, что, вы знаете, вы этими социальными пособиями разводите мужчин и женщин, то есть семьи разводите. Я вам объясню, что они имеют в виду. Я знаю не одну белую американскую семью, которая не женится именно по этой причине. Ну, представьте, что муж получает пять тысяч долларов, а жена – тысячу. Когда вы фалите... Когда вы показываете свою налоговую декларацию, вы показываете общий доход на вашу семью. И вот вы показали, что вы заработали 6 тысяч долларов в месяц. 6 тысяч долларов в месяц в Америке это в принципе свести концы с концами. Это жизнь от Била до Била. Если у вас нет никаких там других доходов и субсидий. Вот, вот поэтому очень часто американцы думают об этом, говорят, так блин, а нафига. Вот мы не женимся, и жена, получает 1000 долларов в месяц, вдруг становится полностью элигабл подстраховки для детей, для там фудстемпов, продуктовых карточек, для еще чего-то и для еще чего-то. То есть как бы муж просто платит налоги со своей зарплаты. Муж, муж, в кавычках, муж, а так фактически муж, как это, де-факто муж, а де Юра просто рядом живущий человек, да, он платит налоги, а жена получает все эти субсидии и очень неплохо себя чувствует с детьми. Вот поэтому очень многие говорят, что это такой очень интересный этический вопрос, что этими субсидиями мы фактически останавливаем людей от создания официальных браков, потому что им становится невыгодно жить вместе, просто финансово невыгодно. А второй вопрос состоит в том, что, к примеру, есть у вас, не знаю, друг Петя, у Пети строительная фирма, вы к нему приходите, говорите, Петя, а сколько ты платишь строителям? Мама вам говорит, 15 долларов в час, а вы ему говорите, Петя, ну ты же меня знаешь, я же твой дружбан, давай я у тебя буду работать, но только с эти 15 долларов ты мне будешь повредить наличными, не указывая их нигде. И начинаете получать 15 долларов наличными, и при этом, имея возможность претендовать на все субсидии, на них претендуйте То есть вы остаетесь и при своей зарплате, и при этих субсидиях. И это, конечно, вопрос такой, тоже очень интересный. За это тоже очень многих осуждают. Но я вам хочу сказать, ребята, не думайте, что так это только там у каких-нибудь русских эмигрантов. Американцы точно так же себя ведут. Вот везде, где можно обойти налоги, они их будут обходить от корпораций до простого уборщика. Потому что о, очень многие американцы считают, что налоговое обложение в Америке – это просто виллы. Я помню, когда я только начала работать, у меня был стол, у них счет был 250 долларов. и они, 50 долларов чаевыми они мне должны были оставить. И они мне дают 50 долларов чаевыми и наличкой, и дают чек, подписанный с кредитной карточки, на котором написано «Мы отдали своей официантке». Чаевые наличные, потому что мы не верим, нет, потому что мы считаем, что налоговое обложение в Америке это грабеж. Ну вот как бы отчасти их отношение к этому. Ну а теперь давайте перейдем к тому, что вы можете получить. Ну во-первых, это продуктовые карточки, продуктовые карточки, которые, это такая выдается вам карта. Как кредитная, на которой будет ваше имя И эти продуктовые карточки Вы можете покупать еду в любом магазине Я не знаю ни одного магазина вот Во всяком случае, из тех, которых я бывала Которые бы их не принимали На них вы не можете покупать готовую еду Но работая с американцами Из разных так, слоев, скажем, общества Я знаю, где в Филадельфии Можно купить алкоголь на них ну это просто они мне все рассказывали. Я знаю, за какие апартменты у нас тут в округе там в такой город есть Бристол можно заплатить этими продуктовыми карточками рент и так далее, и тому подобное. То есть на этих продуктовых карточках тоже химичат. И на эти, э, что еще вы можете получать? Это страховку. Если у вас очень-очень маленький доход, или дохода нет вообще, это такая страховка, называется Medicaid. Я ее никогда не получала, и я не знаю, какое у нее покрытие, но почему-то мне кажется, что неплохое. Но опять же, ребята, все зависит от того, сколько вы получаете. К примеру, вы получали 1000 долларов в месяц, а стали получать 3. И тогда американское государство вам говорит о... Нет, на медикейт вы уже рассчитывать не можете. Вот вы можете получать там на детей страховку ЧИП, к примеру, за которую в месяц вы должны доплачивать там 100 долларов. Поэтому я еще расскажу, все зависит от того, сколько вы зарабатываете и сколько вы показываете. Потом, есть субсидированное жилье, есть так называемая восьмая программа. Вот вы получаете, к примеру, там, не знаю, опять же остановимся на этой злосчастной тысячи долларов в месяц. Государство посмотрит, это, это, это, ты за жилье платить не можешь, ты находишь жилье. И государство говорит, что из своей зарплаты ты можешь потратить на жилье, чтобы не умереть с голоду, ну, к примеру, 200 долларов. А остальное за тебя доплатит государство. Для меня самая главная субсидия, которой я пользовалась, и я как бы всегда буду благодарна того, что она существует, это субсидирование садиков, потому что в Америке садики только частные и стоят они 1000 долларов в месяц тысяч долларов в месяц у меня было двое детей когда мы сюда переехали доходы были не очень большие но тем не менее чтобы даже эти доходы получить я должна была сдать детей в детский сад так вот я подала на программу тогда называлась apple сейчас она называется как-то по-другому но неважно, важно на которой подала свой доход и они посмотрели и сказали, ну, к примеру, с вашего дохода вы не можете платить 2000 долларов за садик, можете платить там 300 долларов, ну, к примеру, да. И ты платишь 300 долларов, а 1700 долларов за тебя компенсирует государство, соответственно, переводя на счет этим садиком. Это такая очень-очень... Хорошая программа для молодых родителей Дальше, что еще есть? Я даже недавно узнала, что есть какая-то субсидированная покупка жилья Что такое субсидированная покупка жилья? Это примерно вот, вот мой таунхаус сейчас стоит 280 тысяч долларов да? А такой же таунхаус, только где-то там вот субсидированной этой программой, будет стоить 100 тысяч долларов в месяц. И если вы по доходу проходите на эту программу, то вы можете за 100 тысяч долларов его купить. Не за 280, а за 100 тысяч долларов. Но есть большой минус, что вокруг вас будут жить люди, у которых тоже небольшой доход. И вероятность попасть на неблагополучных соседей у вас сильно увеличивается. И потом, я думаю, что это определенные города, определенные районы. Ну, то есть вы уже там, допустим, вот как... Мы специально покупали этот таунхаз, чтобы быть в определенном школьном дистрикте для детей, то там у вас такой возможности не будет. То есть вы не можете выбрать любой дом и сказать, я получаю очень мало, продайте мне этот дом не за, 100, там, не за 300 тысяч, как он стоит, а за 100, потому что я вот как бы мало получаю. Еще у каждого в Америке будет свой путь. Я Америку называю социальным капиталистом социально капиталистической страной хотя такого определения не существует но для меня страна которая не дает человеку умереть с голоду является страной социальной и для меня страна которая помогает бедным которая поддерживает людей на плаву не дает им скатиться в какую-то такую бездную нищету, и дает им кусок хлеба, когда он им нужен. А для меня социальное. И я вам хочу сказать, что если бы у нас в России существовали все эти субсидии, которые существуют в саду, в Штатах. Если бы у нас в России человек понимал, что если завтра я потеряю работу и буду получать пособие по безработице, получу продуктовую карточку, смогу жить в жилье, которое частично будет оплачивать государство, вы знаете, все бы было совершенно по-другому. Люди бы были более уверены в себе, относились бы к себе с большим достоинством, а значит, и к окружающим себя людям относились с гораздо большим достоинством и уважением. И не было бы такой озлобленности, и не было бы такого страха смотреть в будущее свое и своих детей. А в ваших государствах есть какие-то социальные программы от государства для людей малоимущих или для людей, которые ну, по каким-то причинам оказались в тяжелом финансовом положении?